Шкурочка, блин. Здравствуйте. Добрый вечер. Где вы находитесь? В Украине. А что у вас в зубах? В зубах да. метал. А, что они делают? Вринять зубы. А, у вас кривые были, просто да? Здравствуйте. Здравствуйте. Что такое грустный сидите? А что мне веселиться? Ну не знаю. А почему так грустите? Подумаю. Почему грустите? Так подум. Может включишь мозги, подумаешь, ну блядь, почему у блядь, не веселится? Почему грустите-то? Я говорю, может, кутишь мозг и подумать, почему я не люблю Ну, я откуда знаю? Вы там, я здесь. Я же не знаю, вы где. Ну, у тебя, блядь, у башка поставили, блядь. Какой знать, знает, блядь? За то, что бомбят вас, из-за этого грустно сидите? Нет. Мы просто думаем, с каких сторон начинать вас бомбить, блядь. Ну, сидите, думайте, думайте. Индюк тоже думал, суп попал, говорят же. Вот. Uh...